Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим про новую роль в игре Амон Us. Новая роль – это медик. Я об этой роли все расскажу и покажу даже применение данной роли. Но прежде чем показать работу данной роли, я попрошу тебя подписаться на канал, потому что аж 84,7% людей смотрят мой канал без подписки. В прошлый раз процент был 84,9%. В общем, спасибо за то, что вы подписываетесь, и я надеюсь, то, что ты прям сейчас подпишешься. Также ты можешь подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании. Я туда выложил фотографию игрушки Among Us. С Если тебе интересно, то подписывайся, ссылка на него в описании. Теперь мы переходим к самой роли. Сначала как же может попасться роль медика? Все будет то же самое. К примеру, на карте, в которой будет 10 человек, к примеру, будет один предатель, один медик и 8 членов экипажа. У медиков зеленый ник, который означает то, что они добрые. Ведь зеленый цвет он цвет добра. Однако красный цвет он агрессивный. Именно поэтому он используется в никах у импостеров. А у обычного члена экипажа белый ник, потому что это просто нейтральные персонажи. Напиши, пожалуйста, в комментарии, за кого бы ты хотел поиграть в игре. За члена экипажа, за импостера или за медика. Медику может выпасть любой цвет. Он не обязательно будет белым. Ну и кого-то когда-то убьют... И, конечно медик будет его хилить. На отхил уходит достаточно много времени. Если добавят данную роль в игру, то тогда найдется очень много дебилов, которые будут мешать. К примеру, ты хилишь члена экипажа, чтобы просто не проиграть предателю. Однако подойдет какой-то индивидуум и зарепортит труп. Ну а после того, как пройдет голосование, труп исчезнет, и таким образом шанс проиграть у команды увеличится. Что мы еще знаем про медика? То, что у него есть обычные задания, которые даются членам экипажа. Поэтому им медику придется не только искать трупы по карте, но также выполнять задания, что еще повышает баланс. Я посчитал, сколько времени нужно для того, чтобы отхилить персонажа. Оказалось, это порядка 20 секунд. Если данная роль попадет в игру, то тогда разработчики растянут время отхила порядка до минуты, или даже до полторы минут. Напиши, пожалуйста, в комментарии, какое время для тебя будет самое оптимальное для отхила, для того, чтобы баланс в игре присутствовал. Да, с этой ролью очень сложно держать баланс в игре. К примеру, если 5 минут будет хилить медик, то тогда за это время можно всех пану-переубивать, потому что два игрока уже будут ничего не буду делать а если секунд 10 или 5 то тогда просто не будут успевать всех убивать и тогда уже импостер будет бесполезен однако как говорится добро всегда побеждает зло также у меня есть вопрос можно ли будет убить медика да наверное вопрос звучит нелогично однако это весьма главный вопрос в общей копилке мы имеем уже две роли. Первая роль это детектив, а вторая роль это медик. Но, однако, если все будет так продолжаться, то у нас членов экипажа не оставится, и просто все будут э, играть за какие-то другие роли. Вот такой ролик получился, я надеюсь, что ты поставишь лайк, я над роликом очень сильно старался. Также подписывайся на канал, на моем канале интересные ролики про игру Among Us. Ссылка на Телеграм в описании и на мой ВК. ВК у меня лишка, поэтому, если у тебя есть вопрос, то тогда задавай мне его. Самое главное, пожалуйста, не пиши мне во ВКонтакте, как дела. Я на этот вопрос не буду отвечать. Раз ты досмотрел до этого момента, значит, тебе стоит рассказать про один фокус, который работает на Ютубе. В общем, под роликом есть серая кнопка, палец вверх, она такая. Если на нее нажать, то она станет синей пока не пофиксили этот баг вот прям сейчас спустись под ролик и нажми на эту кнопку на это все всем пока и наверное я один жду 23 января с опасением